Всем привет! Меня зовут Мария Погребняк и 31 год я мучилась со своим зрением. Перепробовала все. Контактные линзы не для меня, не научилась их надевать и снимать. Очки постоянно теряю. Ночные линзы я не сплю 8 часов. И тут я нашла шикарный для себя метод. На аппарате Смайл. В клинике Smile Ice. Буквально вчера у меня была операция. Я очень переживала и боялась. Я думала, что мне заклеют глаза, что-то будет очень болезненное и страшное. На самом деле, все вместе заняло не более 10 минут. А сам лазер работал с моим глазом всего лишь 25 секунд с одним и 25 секунд с другим. Сегодня я уже проснулась с новыми глазами. Я увидела этот потрясающий красивый мир четкий мир. У меня не было ничего, ни слез, у меня не было боли, у меня не было песка в глазах. Такое ощущение, что просто кто-то провел по мне волшебной палочкой. Я хочу большое спасибо сказать клинике Smile Eyes за то, что они мне сделали новые глаза. А в особенности сказать хирургу Татьяне Юрьевне Шиловой большое спасибо и низкий поклон. Спасибо вам, что вы делаете нас здоровыми.